Майтай, Тайский бокс. Бокс свободный. Ну, наверное, это одно из самых жестких боевых искусств. Один из наиболее жестких видов. А может быть, даже самый жесткий, в котором используются ударные техники. И так уж повелось, что в тайском боксе бьют все. Его еще называли боксом или боем восьмируких. Потому что там используют не только руки и ноги, но еще используют... Локти и колени, да, локти и колени – это тоже руки и ноги, но вы поняли, что я подразумевал под руками и ногами. Это кулаки и стопы и голень. И да, если мы во время боя надеваем на руки перчатки, э, а руки могут быть затейпированы, то что касается коленей, голеней и локтей, они ничем не защищены. Вот бы было бы неловко, если вы бьете противника. И наносите ущерб своими ударами не ему, а себе, из-за того, что ваши ударные части не подготовлены должным образом. Или если вам после каждого боя нужно долго залечивать свои голени, свои кулаки, свои колени. Это не дело. Или предплечья. Вообще это неправильно. Поэтому они нуждаются в укреплении. Почему-то получилось так, что в тайском боксе не существует какого-то специального снаряда и специальной какой-то методики и практики для того, чтобы полноценно и многогранно укреплять ударные части и ударные поверхности. Все это производится в процессе прямого тренинга с товарищем по клубу, со своим партнером, ну или по работе по относительно мягким мешкам. Поэтому все это закаляется вот таким вот образом на мешках и только потом уже проверяется на жесткой практике во время реального поединка, спортивного поединка или при демонстрации при ударах по жесткой какой-то пальме. И вот теперь, когда стала возможна интеграция между разными видами боевых искусств, когда стало можно обмениваться опытами, в кемпы тайского бокса едут м -м -м -м, специалисты самых разных видов боевых искусств, чтобы подчеркнуть что-то себе из тайского бокса, они также привносят и в тайский бокс что-то новое, какие-то новые методы подготовки, техники, практики, стратегии, но также и принципы функциональной, технической подготовки. И также о подготовке в работе на снарядах. Ну и в том числе вот э, стало известно и Макивара. И стало понятно, что для тайского боксера это практически идеальный снаряд. Потому что бьем мы по жесткому, а не по мягкому. Потому что боек он жесткий у Макивары. А работает он за счет упругости своей, как мягкий. И поэтому одновременно происходит и постановка силы удара и набивка с этими самыми сильными ударами всех ударных своих поверхностей. Можно набивать и локти, и кулаки, и голени, и колени. Все работает просто замечательно. Это, наверное, идеальный снаряд для подготовки ударных поверхностей в тайском боксе. Рекомендую. Если бы дерево было выше... Восходящей техники ударов локтями можно было бы работать. А на таком уровне легко работать удары коленями по голове. Как раз вот уровень головы. Натягиваем противник на себя и наносим коленом удар. На макеваре МБШ можно работать абсолютно любые техники. Все зависит от того, как вы ее закрепите. И тогда э, удар, э, наносимый перпендикулярно бойку макивары, можно бить под любым углом, в зависимости от того, как макивара располагается. Врябельность может быть просто фантастической. Макивара МБШ лучший портативный макивар, на который можно работать абсолютно все. Удачи!